день, меня зовут Андрей Бельвансов. Я занимаюсь теоретической программы статического анализа уже более 20 лет. И в сегодняшней лекции мы расскажем вам про основу статического анализа. Это технология исследования программы без ее запуска, которая изначально была придумана для того, чтобы участвовать в компиляции программы. Все оптимизации программы, которые проводятся, прежде всего, исследуют программу на то, безопасна ли эта оптимизация, и для этого применялись совершенно разнообразные алгоритмы статического анализа. По мере развития теории компиляции статический анализ стал применяться для значительно более широкого круга проблем, в частности, для исследования программ на поиска ошибок, для исследования структуры программ. И мы сфокусируемся на поиске ошибок в программах, расскажем о месте статического анализа среди других технологий, которые используются для поиска ошибок. Расскажем о видах статического анализа, о основных понятиях, которые используются при описании этой технологии. И на усложняющихся примерах кода рассмотрим, какие алгоритмы анализа нужны для того, чтобы находить ошибки в этих примерах кода. Существуют различные подходы к обнаружению ошибок. Первое, что приходит в голову, это экспертный подход. То есть код исследуется экспертами на предмет наличия ошибок. Это очень тудаемкий подход и требует программистов, аналитиков серьезной экспертизой. Конечно, очень просто пропустить ошибку э, при таком подходе и к большим программам он не применим. Поэтому требуются некоторые автоматические подходы для обнаружения ошибок. Популярным таким подходом является динамический анализ. Видом динамического анализа является файзинг. При динамическом анализе программа запускается на некоторых входных данных и исследуется на предмет наличия ошибки. Если ошибка найдена, тогда пользователю сразу предъявляются входные данные, на которых она воспроизводится. Это очень удобно. Однако из-за того, что потенциальных входных данных в программе может быть бесконечно много, достаточно сложно построить эффективный динамический анализ, который будет исследовать большое количество входных данных. Потенциально это задача экспоненциальной сложности. И поэтому динамические анализы файзера масштабируются плохо. Они занимают много времени и требуют больших вычислительных ресурсов. Если перейти к методам исследования программ, которые не требуют запуска, то первым приходит в голову метод формальной инфикации программ, при этом методе Семантика программы и модель программы строится достаточно точно и с помощью математических методов, которые используют техники доказательств, можно доказать, это его особенность, что в программе не содержится ошибка. Среди методов исследования программы, которые не требуют запуска, выделяется метод формальной эфикации программ. В этом методе очень точно строится модель программы и очень-очень точно описывается семантика программы. И с помощью математических доказательств можно показать с его применением, что программа не содержит ошибки. В этом его особенности и отличие от других методов. Тем не менее, требуется большая ручная работа для описания семантики программы, для задания окружения программы. И очень часто возникают ограничения в языке, на котором описана программа. Поэтому такой метод используется только для не очень больших программ в критически важных технологиях, например, в авионике. Если сравнить с этим методом методы классического статического анализа, то в них используем модели программ несколько более грубые, и они ставят себе целью анализировать программу без каких-либо подготовки со стороны программиста, со стороны пользователя, и они могут масштабироваться на программы больших размеров, то есть на программы в миллион и кода. За счет этого, по сравнению с методами формальной верификации, Возникают пропущенные ошибки, то есть методы анализа статического могут не найти ошибку в программе, которая там на самом находится, и возникают ложное срабатывание, то есть анализ может ложно рапортовать об ошибке. Как это происходит более подробно, мы рассмотрим дальше. Итак, статический анализ ⁇ это исследование программы без ее запуска. Из этого следует как его преимущества, так и его недостатки. В преимущество записывается то, что статический анализ использует модель программы, которая описывает ее свойства сразу на многих путях выполнения. За счет этого достигается как масштабируемость анализа, о котором мы говорили, то есть мы исследуем программу сразу на многих пусях выполнения, так и то, что мы можем найти ошибку, которая встречается на редких путях. В динамическом анализе, если мы не наблюдём на входные данные, которые проведут выполнение по редкому пути, то ошибка найдена не будет. Кроме того, мы можем исследовать неполную программу, в которой часть файлов присутствует, а часть нет. Для динамического анализа программа должна быть полной и должна иметь возможность запускаться. Но, однако, за эти преимущества статического анализа нужно чем-то платить. С театрической точки зрения, эта плата заключается в теме RISE, который говорит нам о том, что любое нейтририальное свойство программы, насколько-нибудь сложной программе, найти, к сожалению, невозможно максимально точно. То есть мы не можем построить анализатор, который не пропускает ни одной ошибки и не выдает никаких ложных срабатываний, чем-то приходится жертвовать. Как это делается, мы с вами посмотрим дальше. Когда говорят о качестве статического анализа, часто используют термины ложное срабатывание, истинное срабатывание, по-английски false positive, false negative. Чтобы понимать о том, как работает анализ, нужно разобраться в том, что они значат. Ложным срабатыванием, часто говорят false positive или ошибка первого рода, это ситуа называется ситуация, когда анализатор выдал срабатывание, однако на самом деле ошибки в программе нет. И наоборот, пропуском ошибки или false-negative по-английски, или ошибкой второго рода, менее часто употребляемый термин, называю ситуацию, когда анализатор не нашел ошибку в программе, которая на самом деле там находится. Для оценки качества анализа нужно уметь подсчитывать количество ложных срабатываний и количество пропущенных ошибок. Но если с количеством ложных срабатываний особых проблем нету, достаточно вручную просмотреть вывод анализатора и оценить ложность либо бейсинность каждого данного предупреждения, то с пробочными ошибками такие проблемы есть, потому что требуется заранее знать о том, какие ошибки в программе есть, а это можно знать только если вы заранее подготовили тесты для анализа. Поэтому во всех научных статьях, во всех э коммерческих документах, которыми сопровождаются статические анализаторы, обычно не делают заявление о том, какое количество ошибок пропускает анализатор. Заведомо это неизвестно. Чтобы оценить точность статического анализа, нужно разбираться в терминах истинное срабатывание, ложное срабатывание и пропуск ошибки. Они указывают на полноту и качество анализа. Ложное срабатывание — это ситуации, в которых анализатор выдал предупреждение, однако на самом деле в программе ошибки нет. Иначе такие ситуации называются false positive или ошибка первого рода. В свою очередь, пропуск ошибки — это false negative или ошибка второго рода — это ситуация, когда статический анализатор не выдал ошибку в том месте, в котором он должен был ее выдать. Для того, чтобы понять качество статического анализатора, нужно уметь оценивать доли истинных срабатываний, ложных срабатываний и пропусков ошибок. Итак, с помощью э, количества ложных срабатываний и количества пропущенных ошибок можно оценить полноту и точность анализа. Полнота – это сколько реальных ошибок мы нашли, а точность – это сколько ошибок мы пропустили. Из Tuesday по про которые мы уже говорили, следует, что мы не можем построить идеальный анализатор, который находит все ошибки и не допускает ложных срабатываний, в крайних случаях можно построить очень шумный анализатор, который э, выдает предупреждение на каждую подозрительную конструкцию в программе, и таким образом он не пропускает ошибок, но выдает большое количество ложных срабатываний. Другая крайность ⁇ это очень консервативный анализатор, который выдает ошибки только в том случае, когда он полностью уверен в той модели программы, которую он построил. В этом случае у нас не будет или почти не будет ложных срабатываний, но мы пропустим большое количество реальных ошибок. Искусство построения настоящих промышленных анализаторов заключается в том, что мы выставим компромисс между этими двумя кайностями, стараясь найти как можно больше ошибок и пропустить как можно меньше желательно незначимых ошибок. При этом должна сохраняться масштабируемость анализа. То есть эти свойства анализа должны сохраняться и когда мы анализируем программу в 10 тысяч строк-кода, и когда мы анализируем большие программные системы в миллионы строк-кода. Есть два популярных способа выставления компромисса между полнотой и точностью статического анализа, о которых мы говорили. В первом случае статический анализатор обычно применяется в жизненном цикле разработки программ, применяется регулярно, и программисты отсматривают выданные предупреждения и удаляют ложные предупреждения, исправляют истинные. В таком случае большой процент туда программистов тратится на осмотр предупреждений и требуется, чтобы анализатор выдавал как можно меньше ложных срабатываний. В таком случае анализатор старается не выдавать предупреждения, если есть какие-либо сомнения в том, что оно истинно. Выдавать только те предупреждения, в которых, согласно построенной модели программы, анализатор в достаточной степени уверен. Если же стоит другая задача, о том, что нужно найти критическую ошибку, которая может являться уязвимостью в программе, то там допускается большее количество ложных срабатываний, однако очень важно не пропустить реальную ошибку, не допускать пропусков ошибок. В таком случае используется немножко другая стратегия построения анализатора, и анализатор старается не выдавать ошибки, только если он уверен, что ошибки нет. Если есть какие-то подозрения в том, что ошибка есть, ошибка выдается. Таким образом, все промышленные анализаторы выстраивают компромисс между полнотой и точностью анализа, о которой мы говорили, по своему И поэтому типичная ситуация, которая представлена на слайде, это ситуация, в которой каждый анализатор ищет свои собственные ошибки, а пересечения между различными анализаторами достаточно мало. На слайде вы увидите пример популярных промышленных анализаторов Coverity и Clockwork, которые развиваются уже многие десятилетия, поэтому между ними достаточно много общего. Но в любом случае большое количество ошибок они находят сами по себе. Другой анализатор не находит ошибок, которые находит их конкурент. Если смотреть пересечение этих анализаторов с анализатором Infra от компании Facebook, которая был недавно, то мы обнаружим, что это пересечение достаточно мало. Инфра находит много своих собственных ошибок, но совершенно не повторяет ошибки, которые находят конкуренты. Поэтому сравнение между различными промышленными анатолиями затруднено. Для того, чтобы построить статический анализ ищущей ошибки в программе, прежде всего нам нужно разобраться с тем, что такое ошибка, дать какое-то ее определение того, что мы ищем, и потом на основе этого построить алгоритм анализа, согласно этому определению, находящей ошибочной ситуации в построенной модели программы к сожалению, мы не можем использовать непосредственное определение из динамического анализа поскольку статический анализ не может с достаточной точностью оценить свойства программы у него нет входных данных которые делают это простым для динамического анализа поэтому используются две частые стратегии в первой описываются некоторых сценарий на проведение программы эта сценария может описывать один путь выполнения или некоторую группу путей и по данным статического анализа если выполнение пошло по данному сценарию, то в программе обязательно есть ошибка эта сценария может включать в качестве разновидностей прохождение через какую-то конкретную точку программы, которая неизбежно включала за собой ошибку, прохождение по некоторым пути выполнения или прохождение по пути с определенными входными данными от пользователя. Нам надо найти такие пути, такие данные или такую точку. В другой стратегии, стратегии неконсистентности в коде программы, используется мысль о том, что программисты не пишут некорректный или ненужный код. Поэтому, если из написанного кода в программе можно вывести некоторые нестыковки, некоторые неконсистентности, некоторые противоречия друг другу утверждения, то, скорее всего, в этих участках программы есть ошибка. Рассмотрим два примера таких ошибочных сценариев. В первом примере кода, расположенном слева, вы видите пример сценария, в котором прохождение через некоторую точку в программе ведет к ошибке. Если в примере на коде мы посмотрим на строку 5, и выполнение пойдет через строку 5, то э, в строке 5 указ... значение присваиваемого указателя равно нулю, а потом на строке 8 этот указатель разуменуется. Таким образом, если управление попало в строку 5, то в строке 8 неизбежно произойдет ошибка разуменования нулевого указателя. На втором примере, который находится справа, если управление пройдет по пути, проходящему через точку 5 и через точку 8, оба этих условия будут истинные, то тогда значение индекса, которое используется для обращения к массиву, станет слишком большим, и в строке 10 у нас будет ошибка при выполнении буфера. Важно заметить, что мы не гарантируем, что в реальном выполнении программы данная точка или данный путь будут пройдены с теми значениями, с которыми мы показываем на слайде. Важно, что на модели, которые доступна статическому анализу и на той информации, которая им доступна, при прохождении программы через эти точки, этот путь, ошибка обязательно состоится. Теперь смотрим пример неконсистентности в коде, который свидетельствует о наличии ошибки. Если мы посмотрим на пример кода слева на слайде, то мы увидим избыточное сравнение. Код на стаке 2, он либо недостижим в том случае, если код на стаке 1 будет истинным, либо он не нужен, потому что он полностью дублирует код на стаке 1. А это неконсистентность, которая указывает на то, что программист ошибся. Если же мы посмотрим на код, который справа, мы увидим несколько вызовов функции getValue. Первые два вызова из трех этой функции проверяются на null, то есть возвращаемое значение указателя, проверяется на некорректность. И только после этого значение разименовывается. В третьем же случае значение разименовывается без проверки. Это неконсистентность, потому что даже не зная проведения функции getValue, мы можем заключить, что либо его значение нужно, нужно проверять всегда, либо никогда. Это, это негасистенция указывает о наличии ошибки в коде, которая должна быть исправлена. Теперь поговорим об алгоритмах статического анализа, которые нужны для того, чтобы находить разные типы ошибок. Интуитивно ясно, что чем сложнее ваша программа, тем, чем более сложные конструкции в ней используются, тем больше разносторонних алгоритмов анализа нужно привлекать, чтобы разобраться в том, что же таки там происходит, и найти ошибку, которая там находится. А мы будем обсуждать эти алгоритмы на примере все более усложняющихся кусочков кода, который содержит один и тот же тип ошибки. Это разуменование нулевого указателя, которое нам с вами уже встречалось в этих слайдах. Это ситуация, когда в указатель записывается некорректное значение, обычно это null, и потом разуменовывается, что приводит обычно к краху программы и отказу обслуживания. На данном примере проведем самый простой кусочек кода. Указатель записывается null и немедленно разуменовывается. Никаких мешающих конструкций нету, для того, чтобы находить такую ошибку, достаточно задать очень простой шаблон на исходном коде, и алгоритмы самых первых стадий компиляции, обычно алгоритм построения абстрактного синтактического дея уже могут найти данную ошибку. Следующий тип анализа — это потоково-чистительный анализ. Такой анализ вычисляет разную информацию для разных точек программы. На предыдущем примере нам это не нужно было, потому что во всех выполнениях программы информация была совершенно одинаковая. Указатель всегда равнялся аналог. Здесь же, если мы посмотрим на верхний пример тип 2, указатель сравнивается с в точке 2 и потом немедленно разуминовывается. То есть в точке 3 всегда есть ошибка. Там указатель всегда равен null. Однако, например, в точке 4 указатель может иметь любое значение. И поэтому нам нужен анализ, который вычисляет информацию с учетом привязки к точке программы. Если мы посмотрим, например, ниже, это тип 3, тип неконсистентных проверок, мы обнаружим, что указатель сравнивается с NAL и потом разуменовывается. И в этой точке 3 указатель никогда не равеннал а далее у нас указатель разуминовывается без проверки нанал. Это случай неконсистентности, о которых мы тоже говорили: либо указатель никогда не может быть равеннал но тогда проверка в точке 2 лишняя ее нужно удалить, либо указатель может быть равнал. Но в таком случае в точке 5, Указатель разименовался без проверки — это ошибка. В любом случае, нам нужно уметь вычислять разную информацию в точках 3 и в точках 5, и это опять случай применения потока чувствительного анализа. Следующий вид анализа — это чувствительный кусям анализ. Такой анализ вычисляет различную информацию в зависимости от того, по какому пути выполнения прошла программа. Если мы посмотрим на пример кода на слайде, то мы увидим две функции, которые устроены одинаково. При некотором условии указатель Присваивается нал, а потом при некотором другом условии указатель заменовывается. Поток очистительный анализ не может различить эти две ситуации. И в строке 5 и в строке 12 все, что он знает, это то, что значение указателя возможно может быть равно на, и тогда ошибка, возможно, есть. Но на самом деле в примере выше ошибки нет, поскольку в строках 3 и в стаках 5 э, присваивание указателя аналогового заменования происходит под несовместными условиями переменная x не может быть одновременно меньше и больше нуля. Поэтому частичный путь путям анализ в таком случае обнаружит несовместность условий и не выдаст ошибку. В примере же ниже при сравнении значения нал у уразумевания происходит по совместными условиями, потому что x может быть больше нуля и меньше 7 одновременно. Чувствительный путем анализ может различить эти две ситуации, тогда как поток ощутительного анализа недостаточен для того, чтобы в одном случае выдать ошибку, а в другом — не выдать. До сих пор мы рассматривали пример кода, который вмещается в одну функцию. Однако в реальной жизни ошибки происходят на стыке между разными функциями либо при вызове некоторых функций другими через цепочки функций. Чтобы проследить информацию о программе и найти такую ошибку, нужен анализ, который называется межпроцедурным. Давайте посмотрим на пример кода, который есть на слайде. Справа видите функцию CDF, которая разминовывает указатель, предварительно проверяя некоторые условия. И две функции FU и BAR, которые по-разному используют эту функцию. В первой ситуации функция FU указатель сравнивается с NAL и разминовывается. А потом называется функция CDF. Это уже известный нам случай неконсистентной проверки на NAL. То есть мы видим, что сначала указатель был проверен на NAL и только после этого разминовываем, значит, он может быть, нал. Но функция CDF указатель разминовывается без проверки на NAL. Эту неконсистентность можно обнаружить только с использованием межпроцедурного анализа. В другом же случае, функции bar, указатель сравнивается с null, и функция cdf вызывается с указателем, который заведомо корректен, то есть он заведомо не равен null. Поэтому в этом случае ошибки не будет. Но опять же, чтобы найти такой случай, нам необходим межпроцедурный анализ. Анализа, который мы рассмотрели на предыдущих слайдах, будет недостаточно. Давайте теперь посмотрим, пример кода, показанный на рисунке. У нас есть структура с указательным полем, функция параметром который является указатель на данную структуру. И внутри функции необычная ситуация заключается в том, что к полю структуры обращаются двумя разными способами. Проверка указателя на null p-стрелочка buff происходит через указатель p, а разменование поля структуры происходит через указатель q, который на самом деле то же самое, что указатель p-стрелочка buff. Это ситуация, которую мы сами уже видели. Ситуация разменования указателя после сравнения с null. То есть в этом коде непременно есть ошибка. Для того, чтобы его найти, нужно понимать, что указатель p-стрелочка buff и указатель q ссылаются на один и тот же участок памяти. Анализ, который определяет такие свойства программы, называется анализом псевдонимов или анализом илиасов. И важно знать, что этот анализ ортогонален ко всем другим типам анализа, которые мы уже рассмотрели. То есть можно добавить этот анализ либо к межпроцедурному анализу, либо к анализу чувствительным путям, чтобы иметь возможность находить те же самые ошибки, но в ситуациях, когда одни и те же участки памяти именуются разными способами. Примерно на слайде также связан со структурами. Мы видим описание структурного типа, и в, этом, в этой структуре есть указательное поле. В этот указатель записывается null в одной функции, а потом вызывается другая функция write, в которой этот указатель заменовывается. Мы уже знаем сами, что это типичный случай разменования нулевого указателя после присваивания. И для поиска такой ошибки необходим межпроцедурный анализ. Однако в данном случае межпроцедурного анализа будет недостаточно потому что нам нужно вычислить информацию не про отдельно стоящий указатель, а про указатель, который является частью другой объемлющей структуры. Если в структуре есть несколько указательных полей, то необходимо вычислять различную информацию о разных полях структуры. Анализ, который обладает таким свойством, называется чувствительным к полям анализом. И, как можно заметить, этот анализ также ортогонален ко всем предыдущим видам анализа. То есть анализ может быть межпроцедурным, может быть потокочувствительным, но необходимо добавить чувствительных к полям, анализ для того, чтобы найти ошибку, схожую с тем, что показано на слайде. В предыдущих примерах кода нас интересовало только то, равен ли указатель null или нет. Точное значение указателя нас интересовало. Однако есть типы ошибок, в которых отслеживание значений переменных требуется проводить более точно. В примере, указанном на слайде, у нас есть функция, у которой есть один параметр без типа. То есть переменная i внутри функции заведомо не меньше нуля. После сравнения переменной со 100, мы знаем, что, и немедленно выхода из функции, мы знаем, что далее переменная лежит в границах от 0 до 99. После присваивания переменной x в значение i плюс 5, мы знаем, что x лежит в границах от 5 до 103. И поэтому использование переменной x как индекса массива размером 100 является ошибкой. Для того, чтобы установить такую ошибку, нам нужно отслеживать значение переменных более точно. Хотя бы как интервалы. Есть и более точные алгоритмы, которые позволяют устанавливать точную связь между переменными. Они также могут использоваться для поиска схожего типа ошибок. В реальных программах одной из самых часто используемых конструкций являются циклы. В коде на слайде у нас имеется цикл от 0 до 100. На каждой трассе этого цикла вызывается функция check с независимым нам поведением. Если хотя бы однажды эта функция вернет истинное значение, то произойдет медленный выход из цикла. Тогда переменная i окажется меньше 100, и ее будет безопасно использовать для индексации массива размером 100. Если же эта функция ни разу не вернула истинное значение, то выход из цикла ранее не произойдет. После окончания цикла у нас переменная i будет равна 100, и в программе произойдет ошибка. Для того, чтобы найти эту ошибку, нужно семейство алгоритмов, котором позиция структура цикла, определить а границы и итерации цикла, посчитать значения возможные переменных до начала цикла и после окончания цикла, Такие алгоритмы называются алгоритмы анализа циклов, они также ротогональны остальным типам анализа, и их применение совершенно необходимо для поиска реальных ошибок в промышленных программах. На коде, который представлен на слайде, мы видим типичную ситуацию разменования указателя после сравнения его с NAL. Однако в данном случае, после того, как указатель сравнивается с NAL, вызывается функция, которая завершает выполнение программы. Следовательно, на самом деле, ошибки при изменению указателя не будет. Поскольку, если указатель окажется равен no, то программа досрочно завершится. Имеющиеся типы анализа для нас не, не могут э, отсеять такое ложное срабатывание, поскольку статический анализ предполагает, что все пути через программу являются выполнимыми. Если возникает недостижимый код, ход работы алгоритмов анализа нарушается. Для того, чтобы повысить точность анализа и отсеивать такие ложные срабатывания, необходимо предоставить статическому анализу информацию обо всех функциях, которые досрочно завершают управление программы, а также выполнять другие алгоритмы анализа, которые покажут нам на то, что некоторые пути через программу недостижимы. Таким образом, этот тип анализа совершенно необходим для повышения точности. Мы сами рассмотрели различные виды алгоритмов анализа. Более подробно о том, как устроены статические анализаторы, о том, как анализатор анализа делится на уровни и о том, как эти анализы взаимодействуют между собой, мы рассмотрим в следующей лекции. Спасибо за внимание.